Ну что, начинаем? Без звука. Сказано, сделано. Hello World, я Матвей Бухарцев. В этом выпуске я расскажу про то, как пользоваться консолью. Это умение пригодится большинству программистов, так как мы все ежедневно работаем с командной строкой. Простая утиль, это скрипт, да просто, чтобы воспользоваться гитом, нужна консоль. Чтобы все о ней узнать, вам нужно сделать только одно. Поставить лайк этому видео. Сделали? Итак, запоминайте, что заметки программиста где на YouTube. Когда? Прямо сейчас. Начали. На самом деле я был неправ, назвав командную строку и консоль как синонимы. Это разные вещи. Консоль, о которой идет речь, это окно с текстовым интерфейсом. Ваша программа тоже может иметь консольный тип. А командная строка – это ПО для управления вашей операционкой. Это тоже консоль. Она вшита в ось и имеет множество преимуществ и недостатков. Например, через несколько минут я расскажу про командную строку Windows. На Маке и Linux командная строка называется терминалом, но об этих OS речь идти не будет. Кстати, чтобы соответствовать названию, вот вам на заметку. Операционная система Мака вначале называлась Mac OS X, в 2012 году была переименована в OS X, а недавно стала просто Mac OS. Так вот, iOS, устанавливаемая на другую продукцию Apple, совсем другая операционка. Не путайте. Запускаем программу в консоли. Кликаем правой кнопкой мыши по окну. Здесь написано, что можно сделать с окном консоли. Часть свойств наследуется от обычного окна. Можно перемещать, сворачивать, делать во весь экран и так далее. Это можно сделать и без этого списка, но здесь есть три важных и необычных пункта. Первый — изменить. В Windows 7 в консоли, к сожалению, не работают сочетания клавиш Ctrl-C и Ctrl-V, но возможность вставки, к счастью, здесь присутствует. Нажимаете «Изменить» и «Вставить». В 10 версии ОС доработали этот недостаток, там эти горячие клавиши работают. Точно так же можно скопировать выделенный текст. В разделе «Умолчание» можно поставить свойства окна по умолчанию. Что за свойства? Их можно изучить в разделе «Свойства». Что можно поменять? Размер курсора в консоли, запоминание команд, быстрая вставка. Это вставка нажатием правой кнопкой мыши. Далее шрифт. Кегль, размер. Семейство шрифтов, жирность. Запомните, как менять шрифт. В одном из следующих выпусков вы поймете, где может пригодиться это знание. С расположением окна все ясно. Скорее всего, вам понадобится изменять это свойство в умолчаниях, чтобы консоль открывалась нужным образом. С цветами тоже все ясно. Можно поменять цвета четырех видов элементов на выбранной или набранной в RGB. Со свойствами консоли вроде все. Как открыть командную строку? Есть несколько способов. Первый набрать CMD в меню пуск. Если вам требуется запустить командную строку с правами администратора, воспользуйтесь именно этим способом. Второй вариант. Нажать сочетание клавиш Win плюс R. Кнопка Win — это сокращение от Windows. Обозначается значком OS, как и меню Пуск. Угу. Здесь тоже набираете CMD, а это уже сокращение от Command. Жмете Enter. Готово. Теперь я вам покажу пару команд. Главная команда, которую вы можете оперировать, это help. Если написать только help, то появится список основных команд. Внимание, основных, но далеко не всех. А если дописать к help команду, да хоть ту же help, командная строка выведет справку об этой команде, определение, что она делает, и возможные атрибуты. Такого же результата можно добиться, если дописать к команде slash, и вопросительный знак. Видите? Часто может быть нужна команда CD или CD. Напишите после нее нужный путь и переместитесь туда для выполнения другой команды. Например, открытие файла, запуска и так далее. Командная строка поддерживает полный и относительный пути. А также русские названия. Бонусом! Расскажу про интересную команду PING. Она позволяет проверить ваше интернет-соединение и связь с сайтом. Добавьте к PING домен сайта и почувствуйте себя настоящим хакером. И, наконец, самая нужная после HELP команда. CLS или KLS. Clear Screen. Очистка экрана. Вуаля! Спасибо всем, кто досмотрел до этого момента. Ах да, снизу прямо подо мной есть красненькая кнопочка. Открою секрет, если на нее нажать, она станет серой. Остались какие-то вопросы после просмотра? Напишите в комментариях, я обязательно отвечу. До встречи через неделю. Пока!